Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. С вами Веном, и мы продолжаем прохождение StarCraft II. Так, сейчас мы занимаемся непонятными делами. Мы похоже, можем взять каких-то элитных солдат на нашу службу. Правда, как я уже знаю, эти солдаты они далеко не бесплатные. То есть даже если мы их наняли, они все равно во время сражения будут платные. Нам придется платить за появление их на поле боя. Это безусловно очень так сказать, ну, не очень-то и хорошее вложение, потому что так или иначе мы должны будем платить за этих солдат даже на поле боя. Если бы они доставались нам бесплатно, я бы, может быть, их и взял бы. Но это получается, по сути, я плачу за то, чтобы потом еще раз заплатить за них. Короче, это пустая, ну, не пустая трата денег, это очень такое спорное вложение, так как у нас есть еще арсенал, не забываем об этом, и нам надо деньги туда еще тратить. Видел доктора Хэнсон? А то! Хотел записаться к ней на прием. <связывая> Просто спросил. Ничего такого. Но, кажется, мадам уже положила глаз на другого красавчика. Да ну, кто бы это мог быть? Даже не знаю. Может некий принц на белом коне, тоблестно спасший ее колонию? Джейми, брат, когда ты начнешь разбираться в дамочках? <связывая> Интересно, что это еще один значок шерифа или это тот Надо же сам? его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто. <связывая> что у нас по новостям? Тони Вермиллион на канале ЮНН. Наш корреспондент Кейт Локвелл сейчас находится на Агрии, Агри, пограничной планете колонии. Кейт, вы слышите меня? Прошу прощения, у нас возникли технические неполадки со звуком. Мне сообщают, что император Менгск собирается выступить с заявлением. Давайте послушаем его сообщение. Я привлек к решению стратегических задач лучших офицеров Доминиона. И с сегодняшнего дня наши войска возглавит герой битвы на Торусе, генерал Гораций Ворфилд. Ворфилд? Я думал, он давно ушел в отставку. Блестящий талант генерала Варфилда и безупречная выучка солдат Доминиона станут залогом нашей уверенности в скором и успешном отражении нашествия зергов. Под руководством генерала армия окажет достойное сопротивление рою зергов. Далее в нашем выпуске. Террористическая кампания Рейнера и нашествие зергов. Совпадение или закономерность? наши сюжеты прольют свет на этот вопрос да в общем то ничего интересного только мы узнали что у Менгска появился новый генерал или точнее он замещает другого генерала который когда то погиб дюк например теперь у нас ворфилд так ну что ж у нас есть еще тут игровой инфо... и автомат но я пожалуй потом как нибудь в него поиграю потому что это Является, по сути, мини-игрой в StarCraft втором. Аркадная игрушка. Если вам интересно, я сделаю даже отдельное видео по данной игре. Снова зашел наполнить фляжку? По стаканчику, сэр. Самое время. Было бы неплохо завести тут живую музыку. Хм, живую музыку. Сядь, а то упадешь, амиго. Ну разве ты не зайчик? Да уж. Что о нас думают наши люди? Джимми, надеюсь тебе понравится этот сувенирчик Это был главный приз в охоте на Зерка. Мы взяли его несколько лет назад. Может, они принесут тебе удачи. Джо Рей, владелец салона у Джо Рей на Марсаре. А телевизор я запишу на твой счет. Ха. Телевизор, видимо, который взорвал э, Джим Рейнер, да, когда он стрелял у него новые знакомые посмотри список нет спасибо мне твои знакомые не нужны переходим в арсенал первым делом сюда мы конечно должны посмотреть что там у нас по юнитам так у нас у огнеметчиков есть кстати улучшение области действия атаки огнеметчиков увеличивается на 40 процентов да против зерлингов конечно это мощь броня огнеметчиков увеличивается на 2 ну да, знаете, если мы огнеметчиков прокачаем, то это не такой уж и плохой юнит, потому что против зергов он будет реально очень имбовый. Но нужно не забывать про морпехов, которые являются нашей основной боевой единицей. К тому же для них не нужно строить лабораторию, как для огнеметчиков. Так что давайте мы, во-первых, прокачаем наших морпехов. Я думаю, что включить им стимпак здесь будет реально очень полезная вещь. Потом мы прокачаем им щиты, хотя... Нет, давайте сначала, да, стимпак. Стимпак, а потом щиты. Можем улучшить, кстати, наш бункер. Не знаю, нужно ли нам будет бункер у протосов, когда мы будем с ними воевать, но... Давайте пока оставим кредиты, я бы хотел их в будущем потратить на медиков, чтобы медики стали еще более полезным юнитом. Так, что насчет гнеметчика? Тяжелый боевой скафандр МПК-660. Летучая смесь газов, служащая боеприпасом для огнемета, довольно часто просачивается внутрь скафандра. Может быть именно поэтому вреды огнеметчиков набирают, как правило, рессоциализированных преступников или законченных пироманьяков. Огнеметы погибли стреляют горючей плазмой, легко проникающей между щитками панцирей зелью. Плазма. О, не, крупные зерги под действием плазмы буквально зажариваются в собственном соку. Огонь снимает с кожу, а с души грех. Огонь вжигает всю грязь, а мама с детства приучила меня к чистоте. Франк Тилден, бывший серийный убийца и первый боевой огнеметчик. Да уж, вот эта вот фраза такая прям подходит, как нельзя кстати этим юнитам. Ну что ж. Ты главное, этих колонистов в арсенал не пускай. А то кто их знает. Намек понял. Я наслышана о вас, командир. Доминион выставляет вас преступником и террористом, но вы производите другое впечатление. Вы ведь знаете, во что превратился Доминион в последнее время. Кто-то должен вступиться за простых людей. Я не думаю, что это будет Менгск. Императору нет дела до нас. Мои люди с Агрии вместе с беженцами из других покинутых колоний Сектора отправились искать пристанище на Майнхофе. Из лагерей беженцев постоянно поступают сообщения о конфликтах и эпидемиях. Но Император до сих пор ничего не сделал. Я займусь этим, док. Колонистам, можно сказать, повезло. Но скольким миллионам до сих пор нужна помощь? Мы не можем разорваться, сэр. Важно то, что мы подали пример и дали надежду тем, кто в беде. Каждый раз, когда мы помогаем людям, мы делаем еще один шаг к новому, светлому будущему. Знаю, Мэтт. Но прошло уже четыре года, мы ни на шаг не приблизились к цели. Теперь еще и зерги вернулись. Скорее бы наступило твое светлое будущее, а то человечество может его и не дождаться. А, сэр, когда не, ну я понял, я слышал это уже не один раз. У нас появилось, кстати, еще и новое задание. Redstone 3. Нам сначала нужно пройти на... Ха, вот слушайте, а по-моему тут еще была одна планета, но она просто исчезла, да? Так, участок заражения на Майнхофе. 110 тысяч. Хватай и беги, задание. Песочница дьявола. Ну-ка. Джим, Майнхоф уже давно служит перевалочным пунктом для беженцев со всего сектора. Но в лагерях собралось слишком много людей. И на планете вспыхнула неизвестная эпидемия. Прошу вас, помогите моим людям. Нужно сделать что-нибудь пока не поздно. 110 тысяч вознаграждения плюс 2 очка исследования зергов. Это что интересно такое? Монлит, протасы. захватите артефакт пришельцев. Редстоун. Не, давайте-ка именно займемся Майнхофом, потому что это мне нравится больше миссия. Известный своими богатыми минеральными запасами, Майнхоф долгие годы находится под контролем Килмарийского синдиката. В последнее время, однако, он стал пристанищем для беженцев с миров, атакуемыми... атакуемых зергами. Ну, давайте повоюем с зергами. В принципе, я готов к этому. У меня уже прокачаны мои марики, плюс есть медики. Почему бы и Нет. Начинаем эту миссию эпидемия. Что тут у вас, Док? Согласно нашим данным, лагеря беженцев охватила некая форма эпидемии. Даже здание подвержено заражению. Знакомая история. Это вирус зергов. Вылечить его нельзя. Можно только выжечь. Все зараженные здания придется уничтожить. Но куда же делись все люди? О нет. Эти существа зараженные беженцы. Это хуже любого кошмара. Да, совсем нехорошо. Похоже, днем они зарываются в землю, а ночью выходят на поверхность. Должно быть вирус, сделал их уязвимыми к ультрафиолетовому излучению звезды Майнхофа. Значит, днем мы будем уничтожать зараженные здания, а ночью оборонять базу. Не волнуйтесь, док. Мы остановим эпидемию. Ну что ж, приветствую вас, зрители и подписчики моего канала. Я решу теперь по-другому. Снимать видео. Сначала снимаю миссию, а потом уже показываю вам все свои улучшения на Гиперионе. Эпидемия задания. Начинаем. А? Это задание очень мне хорошо напомнило одну миссию коллективную, которая была... Давай, в, Беково. Точнее, есть в втором Старкрафте. По-моему, прямо она и копирует как раз-таки эту миссию. Нужно любой ценой защитить лагерь от заразы. Выставьте охрану и принимайтесь за постройку бункеров. Смотрю, ты запал на эту докторшу Джимми. Иначе <свят> на кой нам сдались эти чертовы фермеры. <свят> да уж, я бы не сказал, что это бесполезное занятие. Все равно так или иначе 110 тысяч вознаграждения. Почему бы и нет? Никогда лишним не будет. Дополнительная. Дополнительные деньги. Кому навешать! Приказы будут. Айсен готов. Теперь надо продержаться до рассвета. Готовьтесь, будет жарко. От заката до рассвета. Давайте повоюем. Держим позиции, парни. Готов. Меня, да, это мы сейчас и сделаем. Готов. База будут. Давайте сюда еще дополнительных мареков. База по полной программе начинает у нас добывать. Нет, там мы не можем отвлекать. Тут все очень плохо. Я наладил производство гелионов, которых ты видел на Марсаре. Начинай строить, они тебе пригодятся. Кому Это отлично, конечно, что вы дали мне дополнительные войска, но тут у меня проблемы все очень большие. В году. Светает. Держитесь, осталось недолго. Блин. сделано. Барсавки готов. Барсавки недостаточно. Барсавки недостаточно. Барсавки недостаточно. проснитесь и пойте теперь наша очередь задать им жару да уж точно Теперь наше время задать Понятно. им жару. Что-то вроде гнезда. Нужно уничтожить его. Так, давайте нам на еще вновь, строим дополнительное а? хранилище. Кто там вляпался, как-то. Как Вперед. Опа, так тут это зерги вообще. Ну, Полноценные. Вроде как про зергов речи не было. Утка подгорает! Кому наверху? Давайте включаем степак. Утка подгорает! Стоит готов! Так, улучшение еще щитов сразу заранее ставлю. Готов. Утка Это так, все. Давайте реактор простой, ладно. В закат через 30 секунд. Давайте ломать. Так, возвращайтесь. Сканеры обнаружили необычный вид зерка. Похоже, днем это существо прячется под землей, а ночью выходит на поверхность. Сэр, если вы убьете одно и... из этих существ, Стэтман сможет изучить его и узнать что-нибудь новое. Mm. Я Я уже ясно? Так, сейчас мы выясним, что это за существо Я такое. Я готова. Нароженные мордыхи. Нет, что ты, Джимми? Я совершенно спокоен. Хм. Требуются дополнительные хранилища. Блин, куда вы все пошли, -мо! Что я панёк? сделал? Требуется дополнительные хранилища. Давай, удиви да. меня. Так, давайте еще ставьте. Здесь База атакована. Отбой, места мало. Выкладывай. Так, ставьте Рецепт еще. Готов. Улучшение почти что завершено. Улучшение завершено. М -м. Так, я могу, кстати, арсенал поставить еще. И плюс можно нанимать галеону. Правда, нужны ли мне эти гилионы, я даже не знаю. Потому что ну, они, конечно, неплохо справляются против этих зараженных, Понятно! однако не настолько все плохо, чтобы прям уж их юзать. Давайте признаем это. А? Чего? Того Утка подгорает. Давайте убивайте их все и бегите, короче, вниз. Им база Там Утка моя база держится, да, держится. Выполняем. Да забивайте на них. Бегите, короче, вот к этому зараженному, Хорошо. это зараженная тварь. Да, уже Чуть практически все база атакована О, все они а сейчас уже умрут постарайтесь вернуться на базу до наступления темноты Плотать. Так, давайте два бункера, даже три бункера поставим, плюс еще здесь. Ставьте бункеры. Так, а еще вызовем рабочих, потому что у меня рабочие почти все погибли после всего этого. Больше нет зараженных дай. Оставим их без готов. Хотя давайте все вместе все-таки держать. Недостаточно минералов. Ага, минералов уже недостаточно. Так, в этом поселение чистое. Молодцы. Идем дальше. А, Давайте вс ⁇ вперед. Отбой. Так, что-то я не понял, что-то мне не поставил из бункера. А, я его типа опять заблокировал, да? Окей. Так, уже, блин, вечер. Почти. Отгорает. Закат через 30 секунд. Уже заждал, <звук> <звук> Я не хотел этого делать. Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Отлично. Там, кстати, минералы есть, да? Можно, в принципе, даже там начать за добычей заниматься Джимми, ты прямо в да я их уже почти всех здесь Смотрите убил Скоро они со всех так, единственное, да, вот здесь надо заняться сейчас защитой Есть. ну все, здесь on, всех убили Наджим. Двигайтесь дальше. Утка подгорает. Что происходит? Так, еще поставьте здесь бункер. Давно бы так. Как -то... раз, дороги. Утка подгорает. Я уже так. Давайте сюда. Бегутся, как база, атакована. Есть дроботерм. Реабулся, полицейское мы специалисту уже там. Кому навешать? Воружу. Давайте уходить отсюда. Это за существо. Оно Это гибрид человека. Хотя нет, это не гибрид, это, по-моему, просто обычный зельт, да Блин, я что-то немножко зафейлил Так, держитесь. Их вот Они прорвались через южные баррикады. Выслать туда отряд быстро. Кажется, я все это уже видел в каком-то фильме. А я в какой-то миссии это видел все. Ну уже. База атакована. Е-мое! Утка подгорает! Мне кажется, нам вот под задницы а бруд. А а Понятно! О, да! Черт бы меня побрал! Теперь наша очередь убивать. Так, давайте поставим бункеры заранее. Плюс еще можно поставить даже казармы. Даже две штуки, я думаю. И давайте все вперед пока идем. Выполняю. Убивать их, да. Уничтожать их базы. Бы и нет? Доктор, давайте двух рабочих вызову я еще. Потому что явно маловато. вызывали? Давай, удиви меня. Так, давайте в бункере. Так. Да, медиков у меня сильно много что-то заметил, что Что-то я сильно много их понанимал Давайте поставим еще, может быть, даже турели. хотя я не знаю, зачем они нужны. Ладно, пускай будет. Быстрости охраны. Скоро они опять нападут. Так. Okay. Давайте сюда. Бегите оттуда. Короче. Все, можно отступать. Давай, удиви меня. Можно отступать на базу. Требуется дополнительная база. Атакована. подмогу. О -о -о -о! База атакована. Требуется дополнительные хранилища. База атакована. Давай, удиви меня. Как, как Приказы будут? Требуются дополнительные хранилища. Есть. Да я База понял. База атакована. Давай, удиви меня. Окей. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. И ремонтируйте, да. Мне кажется, сильно долго с ним воюю уже. Кому уже Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Да, у меня уже минералов не остается так. А? База, База отопована. Утка подгорает. Кому База а требуется отапована. дополнительные хранилища. Давайте делитесь. Держитесь, парни. Так, отлично. Виспеновый дейзер иссяк. Всех убивайте. Мойска союзников атакованы. Так, мы потеряли Ищите немного. Ищите участки и зачищайте их. Кому навек! Да. Вооружен и опасен! Бегу, марш! А, эти все бегом в атаку Закончим с этими участками Займемся другими Давайте разрушайте все Так, отлично. Okay. Все, идем напрямую к базе главной. Okay. Надо ее добивать уже в этот день. Потому что у меня уже просто а? нет возможности Бригады сражаться куда? дальше. Чистая. Так держать, мы можем остановить эпидемию. Сделано. Убегайте. База атакована. А, брат, как? Я уже нафиг. Так, держитесь, держитесь, держитесь. Союзники база атакованы. Недостаточно минералов. Блин. Видимо, надо было все-таки отбиться. Отлично! Отходите. База атакована. Войска Выдалай союзников подмогу. атакованы. Я уже база союзников так. атакована. База атакована Держимся, давайте тогда там Команда-центр пускай перелетает Ну я довел, на самом деле, до границы, так сказать, что ли Мог бы гораздо раньше выиграть, если бы я не тупил бы А, нечем чинить, нечем чинить, поэтому нам атаковано. придется просто держаться около этих трех бункеров. А -а -а -а -а! Да -мо. База атакована. Все, у меня возможность не добычу больше. Все, пошли добивать это И здание. Этих Их было остаться всего ничего. Давайте в атаку. Так, так, так. Кажется, здесь чисто. Как держать? Мы можем остановить эпидемию. Давайте вперед, вперед, вперед. Добиваем черту эту эпидемию и заканчиваем эту миссию. количество биосигналов зергов и отмечу их расположение на карте добивать Уголок, готовый приютить нас. Ну что ж, а, до начала пятой ночи можно было, да, выиграть. А получается уже ой, 38 минут, короче, да, долго я очень воевал. Но тут я вот говорю, я затупил, надо было побольше войск нанимать, я как-то там замешкался, немножко там поперепутал кнопки, короче, и в итоге у меня очень мало войск было. Но, в общем-то, все равно мы выиграли. Все равно мы выиграли. Надеюсь, вам понравилось данное видео. А хотя... Да, подождите, какое понравилось это видео. Давайте сначала посмотрим, что у нас на Гиперионе есть. Спасибо за то, что остаетесь с нами. Кейт Локвел находится на корабле беженцев скиннер 2 на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам еще спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию «Доминиона» в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как Рейдер Отличный Рейда. репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением, ждущие возвращения Доминиона. Далее в программе Вермиллион комментариев. Обсуждение темы. Беженцы. Наша ли эта проблема? СМО милосердия, да. А, что вести у них, конечно, ужасно работает. Старею, силы уже не те. Зерги здорово запарили этих поселенцев. Да уж. Давайте перейдем в лабораторию. Интересно, что там у нас интересного. Интересно, что там у нас интересного. Командир, пришельцев помещен в лабораторию и экранирован. Знаете, я вот у него смотрю и думаю о своих проектах? Помедленнее, Стэтман. Что значит проект? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? Mm, пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви. Ладно? М. Так, что тут у нас? Можно посмотреть артефакт? Надеюсь, мы не зря рисковали. Поразительные результаты, командир. Предварительный анализ показывает, что интенсивность его энергетического потока на порядок выше, чем у всех известных инопланетных артефактов. Хорошо, хорошо. Ты только не трогай его, Стэтман. Нам ведь везет, как утопленник еще возникнет черная дыра, да и засосет нас всех. О боже, вероятность этого исхода событий я во внимание не принимал. Хм. Образцы ткани зерка. Образец ткани зерга продолжает расти. Добавил раствор протеина. Возможно, это была ошибка. В ДНК образца найдены гены всех известных типов зерга. Некоторые фрагменты вообще не поддаются распознаванию. Для того, чтобы составить генетическую карту, потребуется некоторое время, но я уже получаю данные из клетки Ультралиска. А также обнаружил клетку ползучего споровика, в которой записаны их инстинктивные механизмы распознавания угроз. Что это вообще за фигня, интересно? Ладно. Зачем, мне это даже не интересно, скорее избавиться быстрее хочется от этой штуки. Так, у нас есть также консоль исследования. Давайте посмотрим, что же у нас можно исследовать. Выберите проект: усилите бункеры автоматическими турелями. Запас прочности бункеров увеличивается на 150 единиц. О, тут интересно. Пост позволяет поступающим бункерам также вносить свой вклад в оборону базы. А это что такое? бункер укрепляется обшивкой по структуре, сходной с панцирем ультралиска. Благодаря этому бункер становится намного прочнее. Ну да, смотрите, как долго его ультралиск ломает, он при этом все равно не взрывается. Но это, кстати, было бы полезно. Давайте-ка это как раз и разработаем. Вы не сможете в дальнейшем заказать разработку туреля. Вы не сможете пересмотреть или отменить это решение. Ну, блин, тут тогда вопрос возникает, стоит ли. Потому что турель я не знаю, насколько сильна. И то есть турель по дефолту не начинает стрелять, да? Как только ее поставить там нужно. А это что такое? А, это типа она сама по себе, да? Еще какие-то есть новые. Да, нифига себе, тут какие вообще интересные юниты. Давайте поставим все-таки турель шрайк потому что получается поставлю как только бункер, уже будет защита, даже без юнитов в самом бункере. Так что это очень полезная вещь. Пускай она будет у нас. Так, ну, что еще тут можно посмотреть? По-моему, больше ничего, да, интересного. Деньги мы тут тратить не можем, мы только тратим в арсенале на разработку. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Ох, сколько наших надорвалось на этих карьерах. Келмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если б ты тогда не появился, твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэтом мы были рады помочь. Да, есть некоторый тут рассказ сюжеты очень интересно. Посмотрим консоль арсенала, я бы хотел улучшить свои юниты. Огнеметчики нет, я займусь именно сейчас медиками, как я и хотел. Чтобы медики просто реально вылечивали по полной программе моих людей. Тут еще теперь брою с техникой, но проблема в том, что гелион я не хочу улучшать. Это не тот юнит, который я бы хотел улучшить. А вот базу можно было бы улучшить, потому что вместимость бункера на 2. Это вообще становится просто имбовый бункер, плюс еще с турелью дополнительно. Я не знаю, я думаю, что бункер становится просто мега супер. Однако также хотелось бы щиты дать моим морпехам. Хотя, да, наверное, это все равно будет достаточно потом, поэтому на бункеры. Потому что наша база станет практически неуязвимой с этими бункерами. Так, ну что ж. Ну Арель, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да, она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Арель. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса Зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделать это, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Да, это правильно. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Да. Ну что ж. Будем на этом, наверное, заканчивать данную серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, удачи.